очку <laughs> Сёрфи. Раньше видели серферы? А знаете, как серферы показывают? Вот так шахту показывают. Вот это. О, правильно, правильно. Вот это все серферы, когда показывают, что у них все хорошо, то они показывают шахту. Когда будете сидит, показывают последствия на шахту. Все слушают, все классно. Окей?